И льется широкой рекой полноводной Вдали и расширяя границы чудес И в бурлящий поток попасть этот можно Устремляя свой взор до самых небес Все так просто в природе родной и бескрайней Вас свет знаю, помнит меня, согревая друг дали. Шлет улыбчивый смайлик со словом привет. Мы живем, чтобы любить, с добрым с По свету Раскрывая секреты Тайны земли Так порою бывает Что ищем мы где-то Клад, который в себе Найти не могли Во вселенной Важна санитарная служба Всегда Удача и дружба А богатство и счастье Наша судьба Суперджамп, чтоб любить С добрым сердцем в мире жить Согревая теплом своей души Свет и радость зажги Ты на жизненном пути Освети всю планету и живи Мы живем, чтобы любить С добрым сердцем пережить. мире жить Согревая теплом своей души Свет и радость сожги, Ты на жизненном пути Освети всю планету